Так, вот просили новогодний снег, там просили, на стену. Это тоже Петр Вегин. Ну падай, падай снег, крути мой белый сайта. 12 месяца пошёл 10-й час, ну падай, падай снег. А черные асфальты по праву циркача, разбиться, как гимнаст в шарманке в декабря. Ты песенка о грусти, но падай, падай снег на тени от людей и на садних людей Тебя сегодня впустят звенящим петушком на в церкви Пока ты плечи крыш И у тебя задание Предатель Березу Девичьего плеча Но падай, падай снег Сойди В горизонтальность И извилистым путем С ключа Ты одержим Болезнью, без мата коллекцию следов Перебираешь ты, а я похож на пса, Который безвозвратно в метели потерял Любимые следы. Ну падай, падай снег В ладони монументов, Подслушивая смехи, Свидетель чьих-то слез Участник комплиментов Надсмотрщик мостовых Ну падай, падай снег Ну падай, падай снег Мы в декабре бессильны Стоим занесены И сыплется на нас Как будто мы часы Песочные разбили Двенадцатого месяца, одиннадцатый час. Двенадцатого месяца, одиннадцатый час.